Марио? Что, мам? Собрался погулять? Да, мам, я иду спасать принцессу. Будь так добр, возьми своего братишка Луиджи с собой. О, да ладно, мам, он хуже ребенка. Но он не ребенок. А еще он может помочь тебе победить того дракона. Его зовут Баузя, мам. Ты, блин, вообще ничего не понимаешь. И не хочешь. Я не понимаю, в чем проблема. Он так же, как и ты, спасал принцессу однажды. Он ёбанное днище, мам, сержут над ним. Так, Марио, следи за языком, пока находишься в этом доме. И мне совершенно плевать, сколько ты там спас принцесс. Я все еще твоя мать. Ты берешь брата с собой, и точка. <свы> Идем, Луиджи. Ура! Меня ждут приключения! Спалишь мамки, что я курю? Нет, Марио, я не стукач. Я надеюсь, иначе по жопе получишь. В любом случае, закрой хлебальник. Чуваки идут. Чё почем, Привет. Что это за детсад? Моя мамка полный еблянный кук. Куда двинем, блин? После того, как пич соснула у Баузи у меня на глазах, я даже не знаю, что делать, бля. Может, поскупаемся голожопами в городском фонтане? А, мы это уже делали. Может, к Коди завалимся? Коди кусок дерьма, он меня заебал в край уже. Блин, ребят, я не хочу страдать хуйней весь день. Я хочу заняться делом. Эй, ребят, хотите охуенную хохму? А, да я тебе говорю, принцесса там внизу сидит, прыгни, отец сосет. А ты точно в этом уверен, Марио? Более того, она мне тут сказала, что она замутила бы с тобой. О боже, не беспокойся, принцесса Луиджи идет к тебе. Солнышко хочет подружиться с тобой, когда оно опустится, дай ему пять! <реклама> Не сы, тюнь, фиолетовые грибы самые охуенные! Они дадут тебе супер силу! <реклама> Ладно, чувак, принцесса прямо за этой дверью. Ты клянешься, Марио? Луиджи, ну, когда я тебе врал? <реклама> <смех> Марио, у меня авария. А, бля, ты что обоссался, секунд тупой. Ладно, ребят, пойду отведу малыша домой, чтобы мама ему писюнчик подмыла. Вы только подумайте, еще один день нахуй, благодаря моему тупому братюне! Неплохо. Все равно он отсосник. сосник моя спина! Ну что, малыш, готов по-настоящему оттянуться? Да, да, наверное. Открой ротик, сладкий мой. Сколько можно повторять, мам, я не знаю, где он. Ну где же ты оставил его? Да я же тебе говорю, он с Дейзи ушел. О, надо снова позвонить в полицию. Он там, наверное, один, холодный и голодный. И не дай бог, вляпался в какую-нибудь передрягу О, боже. Мам, где бы этот пиздюк ни был, я думаю, с ним все в порядке. Это вся моя вина, моя вина. Надо было лучше за ним следить. Позвоню в полицию еще раз. Если бы папа был тут, он бы знал, что делать. Эй, мам, знаешь, что смешно? <смех> oh, блин! Неужели было так трудно принести свою жопу домой вместе с братом? Мари, он маленький ребенок, ему всего лишь что 35. Эй, hey, там приперся кто-то. О, oh, божечки, это, наверное, он. Луиджи, Луиджи, это ты? Сейчас кто-то разноится. Сейчас глянул! Перевод и озвучками ее кориська!